Лихие двадцатые. Ну, дефолт так дефолт. Че, как не остаться вот между, когда тебя просто разорвет на части? Да х** с ним с этим Марсом. Пожать ты больше негде. Такие времена, как бы сказал бы Познер. Вот как сделаем, ребят, так и будет. Ты пользуй лун, чтобы не в этом аду. Сегодня я традиционно расскажу о новостях, которые повлияют на жизнь каждого из нас. А также в конце выпуска я расскажу про лихие 20-е. Кто вообще выживает, почему выживает и выживешь ли ты в эти лихие 20-е. Поехали. Инстаграм сегодняшнего дня заблокировали в России. Роскомнадзор внес Инстаграм в реестр запрещенных сайтов. Соцсеть заблокирована на всей территории России, но те, кто умеет пользоваться VPN, конечно, могут туда сходить. Надолго ли? Люди ушли во Вконтакте, в Телеграм, в Дзен. Кстати, подписывайтесь на мои каналы, они будут в описании к этому выпуску. В чем говно ситуации? С одной стороны, мы имеем 1100 блогеров, у которых был бизнес большой, рекламный в Инстаграме, и сейчас многие радуются. Вот они на завод теперь пойдут работать. Ну, я не знаю, на какой завод они пойдут, они, по-моему, не умеют работать, да. Они сейчас активно будут осваивать Телеграмы, новые там, не знаю, сетки, чтобы там все заново восстановить. Другой вопрос, я вам так скажу. В Инстаграме было огромное количество коммерческих аккаунтов, микропредприятий. Кто-то тортики пел, кто-то какую-то вышивку делал, кто-то что-то, какие-то услуги и так далее. И все эти бизнесы сейчас под угрозой, потому что использование под VPN ну, сужает там, аудиторию в пять раз. С VPN в общем Роскомнадзор тоже может разобраться, поэтому надолго ли? В общем, ситуация на самом деле очень тревожная выживут ли эти все малые предприятия и так далее. Вот ты, который меня сейчас смотришь, у кого был маленький бизнес в Инстаграме, вот что ты об этом думаешь? Напиши мне. В Telegram зарегистрировалось уже 40 миллионов новых пользователей, это феноменальнейший приток за неделю. В ВК тоже наблюдается огромный приток новой аудитории. Отмечу про администрацию ВКонтакте. На самом деле ребята сейчас жгут, они сделали сервисы по миграции данных с Инстаграма в ВК, они выкатывают новые и новые инициативы, они объявили, что 600 миллионов доходов, которые могут получить производители нового контента на ВК, пожалуйста, они вам доступны. Поэтому на самом деле небывалые вот эти вот активности всегда подтверждают известное правило. В России вообще что-либо делают, когда только рак на горе свистнет или в жопу там, петух клюнет. Вот и все. ВК, который был полумертвый, лежал на боку и вообще ничего не делал, не шевелился, от которого ушла вся аудитория и так далее, сейчас возрождается из пепла. Ребят, на ВК мой тоже подписывайтесь, а то Телеграм, там, Дзен, там, это самое, Рутюб, давайте на ВК тоже подписывайтесь, все. Объявление, важное объявление. Я лично со своей командой будем вас обучать, 10 тысяч человек обучим, сделать инфраструктуру для своего бизнеса на Телеграме. Более того, я объявлю премию миллион рублей тому, кто именно в Телеграме, да, нарастит свою клиентскую базу за 22 год наилучшим образом. Вот кто самую большую аудиторию получит, получит от меня миллион рублей. В общем, смотрите, учить буду, миллион рублей вручу тем, кто будет сейчас не сидеть на диване и не скулить, там все пропало, да, а будет защищать свой бизнес или может даже создавать новый бизнес не сидите на жопе ровно, пожалуйста. Между диваном и жопой доллар не летает, хотя доллар сейчас вообще нигде не летает, поэтому рубль не летает между диваном и жопой. Макдональдс с сегодняшнего дня прекращает работу. пожать то больше негде, однако есть нюансы. В Сибири Макдональдс продолжит работать, потому что в сибирские Макдональдсы это не были дочерние предприятия. Макдональдс это была франшиза, франшиза, она, понимаешь, вот и в Африке франшизы. поэтому там все останутся, поэтому если вы хотите Макдональдс, вы соскучились и так далее, билет на самолет, гоу в Сибирь и так далее, посетите прекрасные сибирские места и заодно попробуйте, как там биг-то На самом деле, мне кажется, он будет в Сибири отстой, потому что это полфабрикаты это все уйдут и так далее, качество уйдет, поэтому, ребят, лучше не ездите. Сейчас столько классных ресторанов, Глава в ЦИОМ Федоров назвал, что главные страхи россиян это безработица и рост цен. На самом деле эти страхи уже сбываются. Например, за эту неделю рост цен составил более 10 процентов. Эксперты говорят, что это рекордный с 98 -го года, с 1998 года рост цен за неделю. Скорее всего, все будет расти дальше, но судя по этим всем событиям и финам, одни из аналитиков прогнозируют, что 20 процентов инфляция за март. И вот сегодня компания Procter Gamble поднимает цены на товары на 40 процентов. Ну, вот началось, да. Например, посмотрите, моющие средства 26 процентов, средства для стирки 30, товары для женской гигиены 33, 47 процентов товар для детской гигиены, ну что это такое? 63 процента средства по уходу за волосами, 65 средства для бритья. Видите, чего я бородатый хожу? Теперь догадались, да? 74 процента профессиональные средства для уборки, скорее всего, нам придется переходить на товары-заменители, то есть есть товары, которые производятся в рублевой зоне, а есть товары, которые производятся из импортных составляющих, из импортных компонентов, и они, конечно, будут расти со скоростью вот этих курсов, там, валют и так далее. Поэтому, смотрите, были же такие времена, когда надо было экономить зубную пасту. Похоже, они возвращаются. Поэтому, наверное, мне надо сделать специальное видео о том, как вот выдавливать поменьше зубной пасты, чтобы расходовать поменьше, потому что вот такие времена, как бы сказал бы Познер, такие времена. Что будет дальше? Если цены будут расти так, и не появится новых товаров, новых услуг, да, но мы задохнемся от удушья, нам просто ну, будет очень тесно, поэтому государство, правительство, регуляторы сейчас должны были бы дать больше свободы малому бизнесу, предпринимательству и так далее, отменить нормы регулирования и так далее, чтобы предприниматели обули и накормили страну. Ну, обули не в смысле обули, как вот раньше там на нас обували, да, вы знаете как, да, нет, обули вот в хорошем смысле слова. Там, одежду произвели, обувь. В общем, я думаю, это было бы единственно возможным хорошим решением. Я максимально призываю нас всех, и правительства, и людей, и кто может повлиять на это, ребята, нам сейчас очень нужна предпринимательская активность людей, которые заменят вот эти вот растущие товары в цене и создадут новые товары-заменители, чтобы падающие доходы домохозяйств, их хватало для того, чтобы жить нормально. Давайте, предприниматели, стартуйте. Кредиты теперь можно не платить. Правительство определило, в каких случаях можно взять так называемые кредитные каникулы на срок от 1 до шести месяцев. То есть смотри, если твои доходы уменьшились более чем на 30 процентов, то в определенных случаях ты можешь не обслуживать свои кредиты. Ребят, многие думают, о, это позитивная новость, я вам так скажу, хрен-то с 2 Во-первых, тебе все равно придется платить, раз. Второе, у тебя же доходы-то снижаются, еще ты будешь потом платить. Поэтому займись в это время, пока ты получил вот эту рассрочку или кредитные каникулы, тем, чтобы ты повысил свои доходы. Поменяй работу. Слушай, открой бизнес, уезжай в другой город и все. Ну, то есть если ты используешь время отсрочки на то, чтобы просто сидеть и типа радоваться, ха -ха, кредитные каникулы, так потом они закончатся. Я тебе сразу скажу, воспользоваться кредитными каникулами ты можешь только один раз, согласно этому решению. Поэтому будь внимательным. И вот еще хочу сказать особо для тех, кто сейчас мне задает вопрос, стоит ли сейчас брать кредиты, чтобы галопирующая инфляция да, обесценила эти кредиты, и потом ты раз легко там отдал 3 рубля и все. Ну, так было в 90-х. Предупреждаю, так делать не стоит. Во-первых, в 90-е эти реформаторы, которые там делали реформы, они вообще ни хрена не знали про экономику, это раз. Там было много чего, что сейчас не повторится. Второе, Сейчас ситуация принципиально другая, поэтому я тебе сразу говорю, не делай так, не делай. Лучше займись, получив вот эту вот передышку отсрочку, повышением своих доходов. Вот чем займись. Пятый пакет санкций ЕС в отношении России будет введен сегодня. Очередные санкции мы сложим в пакет для санкций, у нас даже специальный пакет. На рассмотрении ЕС находятся дальнейшие экономические санкции против российских государственных предприятий и против предприятий суда авиастроения, в частности, стали литейных предприятий. Если раньше мы говорили про вероятность отказа коллективного запада от э, импорта нефти, то сейчас список товаров уже расширен. Сейчас продукты стали литейной промышленности под рассмотрением. Ребята, это очень большие отвалы или потери экспортной выручки, реально. Вот поэтому э, ну вот так, ху**о мне сегодня. Кстати, Россия уже давно обратилась к Китаю за помощью. Китай молчит. Сами делайте выводы. Я делать выводы не буду. Понятно, да? С одной стороны нарастающее давление, с другой стороны молчаливая поддержка. В этом месте я сразу вдруг вспомнил великую китайскую мудрость, что можно просто сесть на пригорке и ждать, пока труп твоего врага проплывет по реке. Почему это я? Реально ситуация идет по нарастающей, и ничего хорошего нет, поэтому еще раз говорю, готовьтесь к затянуть пояса раз, и обязательно сделайте действие по расширению дохода-2. Смените работу, повышайте свой уровень доходов, откройте бизнес, возьмите вторую работу, ребята, только не сидите сейчас и не делайте вид, что все рассосется, не рассосется. Шарик тоже видел перспективу, что все будут сосать у шарика, ребята. Это неправильное восприятие реальности, это очень опасное восприятие реальности. Если вы думаете, что весь мир будет сосать у шарика, а вы и есть тот шарик, то, ребята, Амнистия капитала. 11 марта Госдума в первом чтении быстро, очень быстро рассмотрела закон о том, что россияне, которые имели контролируемые компании за рубежом или деньги на счетах, могут перевести эти деньги в российские банки, а акции и доли тоже перевести в Россию без уплаты подоходного налога. Это еще одна характеристика того, как правительство сейчас быстро действует и пытается хоть как-то удержать, хоть как-то поддержать бизнес, потому что на самом деле у россиян сейчас сложная ситуация, да, когда они одновременно находятся под давлением коллективного запада да, и под давлением российских властей, их просто разрывает на части. Поэтому многим бизнесменам предстоит такое очень соломоновое решение, как не остаться вот между, когда тебя просто разорвет на части. Вот. Оцениваю эту новость как положительную, потому что если закон все-таки будет принят, потому что пока первое чтение, да, оцениваю положительно, потому что многие бизнесмены примут это, да, и сохранят не так необходимые рабочие места в России. Это очень важно. Дефолт. Ребят, Силуанов еще раз подтвердил, что выплачивать долги будем по валютным обязательствам, но в рублях. Ну, то есть технически это означает дефолт. Поэтому, в принципе, в информационном поле все больше и больше сообщений, что технический дефолт будет. Поэтому где-то, начиная с середины марта по середину апреля, будет такой грейс период, когда будут какие-то консультации и так далее, ну а в полной мере мы получим вот эти вот следствия, последствия дефолта, наверное, уже во второй половине апреля. Сразу скажу, это не смертельно, практически все уже эффекты от этого дефолта мы уже словили, последующие эффекты — это, знаете, такой, ну, проявление воронки сужающихся обстоятельств. Ну, знаете, когда полная жопа, там, добавление к этой жопе еще чуть-чуть, ну, собственно, не меняет ощущение этой жопы, понимаете? Поэтому ну, дефолт так дефолт. Я не могу оборудование купить, оно застряло на границе, я не могу то, не могу все, эти сообщения мне про дефолт, это как будто, да это как, знаете, там, на Марсе что-то там случилось. Да хе с ним с этим Марсом. Центральный банк Российской Федерации сделал инновацию, теперь курс доллара, официальный курс доллара будет рассчитываться как средневзвешенный курс за все сделки Значит, за какой-то период времени. Ну, так называемый курс в среднем по бане. Я думаю, это хорошая инновация, потому что, знаете, когда официальный курс доллара, например, 110 рублей за доллар, да, а все сделки идут по 120 рублей, то возникает вот, ну, реально какая-то паника, вот это много курсов разных и так далее, да. Поэтому я считаю, это правильная инновация в период большой волатильности, подвижности и так далее устанавливать вот курс таким образом. Поэтому в этом смысле центральный банк, видите, старается, только это ничего нам с вами не дает. Я бы так сказал, нам даст что-то только наше внутреннее состояние, наше внутреннее верование, поэтому я вам так хочу сказать. Друзья, мы вообще вступаем в очень сложные времена и назовем их лихие двадцатые. Будет вообще сейчас много хаоса, жуликов и, может быть, даже бандитов, и многое из того, что мы строили раньше, по бревнышку будет разрушено. В общем, то, к чему вы привыкли, перестанет существовать и, в общем, как говорится, мы уже сейчас с вами живем как бы в учебнике истории. И вот в такие вот лихие времена, лихие 20 двадцатые, хочется вообще говоря спрятаться, укрыться, какую-нибудь там ракушку, уехать в тайгу, на Бали уехать. Кстати, многие уже уехали. Но новый мир все равно рано или поздно будет отстроен заново. Так всегда бывает. И если вы отправитесь в ту самую тайгу, этот мир новый его построят без вас. И когда вы будете жаловаться, что все несправедливо, все как-то вот, вот не так, как вы представляете, что экономика кривая, какая-то вот некрасивая, вам резонно ответят, а ты-то что не построил красивую, ну, ту, которая тебя бы устроила? Ты где был все это время? Поэтому выбора я вижу сейчас два. Первый, участвовать в построении нового мира так, как я хочу, чтобы он выглядел, или устраниться от процесса, устраниться совершенно. Поэтому разбросанные вот эти бревна, доски, которые сейчас валяются везде, надо будет собрать, а старые гвозди выдернуть, выпрямую, забить их заново, чтобы сделать вот эту вот новую конструкцию из того, что есть, потому что новых стройматериалов не подвезут, их взять неоткуда есть только то, что есть. Вот ржавые гвозди придется выбросить, но все, что годится, все, что можно применить, мы расправим эти гвозди, мы их используем заново, и поэтому важно по максимуму сохранять то хорошее, что сделали мы на предыдущем периоде, что сделали до нас, и из этого строить новое будущее, как мы его видим. И важно сейчас оставаться людьми, не скотиниться и не очерстветь, использовать все наши лучшие качества, они очень понадобятся нам в будущем. И поэтому я не прекращаю свою деятельность, не прекращаю. Как предприниматель, как филантроп я продолжу строить школы, детские садики, бизнесы, я продолжу сохранять рабочие места, я продолжу строить сообщество, сообщество единомышленников, которые ко мне присоединятся, чтобы мы вместе, построили новую Россию, такую, которую мы хотим. Сейчас Россия как никогда нуждается в пассионариях. Эти времена потом назовут лихие двадцатые и еще долго будут обсуждать и изучать. Они будут думать, что это были за люди. Люди, которые сохраняли трезвость ума и строили посткризисное будущее, когда все металось вот так, а они возвышались над кризисом, и из этой грязи, из обломков, из этих ржавых, кривых гвоздей строили плод и отправлялись в бушующий океан. Что это были за люди, которые создавали новую страну так, как они ее видят, когда вокруг был мрак? Что это были за люди? Корабль будет отстроен заново, но каким он будет? Будут решать те самые пассионари. Вот как сделаем, ребят, так и будет.